Говоря о поведении потребителей, мы должны разобрать еще несколько тем, которые позволяют найти еще дополнительные способы сегментирования ваших потенциальных или существующих покупателей. Один из этих способов — это исследование мотивации ваших потребителей. Мотивация — это стимулы для удовлетворения конкретной группы потребителей с помощью или посредством покупки или потребления товара или услуги. Существует несколько разных типов мотиваций. То есть, что, почему человек побуждается, побуждает сам себя, как мы помним да, из первых модулей, это активный процесс. Человек активно занимается построением пути к реализации собственной потребности. Так вот, что человек влечет и где и в какие моменты с ним может вступить в коммуникацию бизнес по этому поводу? Давайте разберемся. Мы все знаем пирамиду Маслоу, я не буду ее приводить в этом уроке, если, вы, если ты первый раз об этом слышишь, то по почитай, это очень популярный, известный, способ определения пирамиды потребностей. Правда, относительно пирамиды Маслоу, честно говоря, сегодня идет довольно много споров, существует ли она на самом деле в виде такой иерархии, или если она существует, то существует ли она именно в такой форме, в которой мы привыкли ее видеть. Но что мы точно понимаем, без всяких иерархий, мы точно понимаем, что у людей есть физиологические потребности, которым приходится удовлетворять. И удовлетворение физиологической потребности — это очень большая мотивация. Вопрос, принадлежит ли твой товар или услуга к, к этому, или, возможно, что-то из этого можно добавить, в том числе и в твоей коммуникации с потребителем. Потребность в безопасности и здоровье сегодня является одной из э, очень важных, тем более, что э, из-за развития сетевых коммуникаций, из-за развития СМИ люди считают, особенно россияне, что мир очень небезопасен, что в нем может случиться и произойти все, что угодно. Поэтому потребность в безопасности и здоровье продается очень дорого. И говорить об этом в принципе можно и нужно. Здесь опять же вопрос, реализует ли твой продукт или услуга хоть что-то смежное с вот этой потребностью. Даже если у вас кофейня, вы, в общем, очевидно, можете а, рассказывать о потребности в безопасности и здоровье. Во-первых, рассказывая о том, почему ваш кофе а, не содержит в себе пестицидов, даже если никакой кофе ни в какой другой кофейне не содержит пестицидов. А во-вторых, почему вас не смогут там, ударить стулом, а, как это произошло, например, в Москве в кофемане, а, потому что у вас там стулья привинчены к полу. И эти вещи тоже можно использовать в коммуникации, даже если вы об этом не думали раньше. Следующий очень важный, огромный такой блок потребностей, которые могут реализовываться с помощью товаров или услуг, это потребность в любви, дружбе и заботе. И очень часто просто даже обычные товары, связанные с удовлетворением физиологических потребностей, я не знаю, от еды до мыла, рассказывают в своей рекламной коммуникации о том, что они про эти чувства. Потребность финансовой стабильности очень серьезная сейчас, даже не то, что тренд, это всегда было трендом, но когда финанс, финансовая обеспеченность и стабильность финансового положения людей ухудшается, а в России сейчас долгосрочный нисходящий тренд в этом контексте, вы можете что-то об этом говорить, причем это связано не только с ценой и ценовой конкуренцией, вы можете искать разные способы коммуникации относительно этой потребности. Мотивация социального имиджа это очень часто связано с какими-то с какой-то продукцией элитного сегмента. Да и не только это от мобильных телефонов и часов Apple до каких-то не знаю каких-то кожаных аксессуаров дорогих или авторучек Montblanc или ну, в общем, можете сами приводить примеры, их довольно много. да, То есть это потребление определенного товара или услуги с целью демонстрации другим либо своего достатка, либо своей способности к этому, в том числе, кстати, и интеллектуальной. Например, если у вас есть определенный сегмент аудиофилов, тех, кто любит музыку, библиофилов, тех, кто любит книги или любителей современного искусства, то какие-то из ваших коммуникаций могут напирать на то, чтобы люди могли в, перед, перед лицом этой социальной группы, которой они принадлежат, демонстрировать эм, как бы уровень своего потребления. То есть это обязательно не, не, не обязательно связано с деньгами. Потребность в удовольствии, ну в общем я не буду останавливаться, да, тоже довольно очевидно. Э -э Потребность в обладании. Э -э ее рассматривают отдельно, я, честно говоря, не очень убежден, что эта потребность э, существует отдельно от всех остальных, но, тем не менее, на эту тему тоже можно думать, возможно, если у вас есть товар или услуга, э, который человек хотел бы обладать самой по себе, не ради ее потребления, не ради получения удовольствия, а ради того, чтобы этой вещью или э, владеть, или, или просто эту услугу получить оказанной. Сегодня очень большой развивающийся тренд, и он действительно восходящий. И рано или поздно он все-таки перейдет на плато, но сейчас у людей все еще растет потребность в информации. Причем в информации не только количественная, но и в информации качественной. Поэтому говорят, что достаточно большой вес и большая ценность в недалеком будущем будет принадлежать тем, кто занимается так называемым content curation, то есть отбором информации, которая наиболее ценна для определенного сегмента аудитории. Чтобы вам приходилось следить не за конкретным СМИ, вам приходилось следить не за конкретным а, даже лидером мнений, а тем человеком, который собирает из определенных источников информацию, отсеивает ее таким образом, которым вы доверяете, и предоставляет ее вам в полупереженном виде так, чтобы вы уже могли ее а, потребить. С потребностью в информации может быть связана и маркетинговая коммуникация ваша. То есть вы можете не просто предлагать товар или услугу, но и давать какой-то дополнительный а, контент-фон вокруг этого и даже целый контент-маркетинг. Мы еще будем говорить о разных маркетингах. Контент-маркетинг — это то, что достаточно активно утилизирует потребность в информации у потребителей. Потребность в разнообразии тоже довольно понятна. Были исследования о том, что покупки мармеладок, в которых больше выбор мармеладок по цветам, превосходят покупки того типа мармелада, где меньше выбор по цвету. Были противоположные исследования, кстати говоря, которых потом доказали, что они были ну, не то что сфальсифицированы, но они не были валидными по поводу выбора джемов. То есть это было, против, было противоположное исследование, когда людям в супермаркете предлагали на выбор либо 6 джемов в одном супермаркете, либо в другом супермаркете 30 джемов. И покупки там, где предлагали 6 джемов, были больше, потому что якобы люди были как бы выбиты из колеи слишком большим количеством товаров или опций для выбора. Последующие проверки этого исследования, попытки его заново воспроизвести, показали, что это, ну, в общем-то, не так. Но, тем не менее, мы знаем, что человек все равно может удержать во внимание 7 плюс-минус 2 вещи. Это одно из довольно известных эффектов или когнитивных искажений, как угодно можно называть свойств нашего мышления. Поэтому с потребностью в разнообразии нужно просто аккуратно работать. Нужно правильным образом структурировать это разнообразие, чтобы упрощать вашему потребителю выбор из тех опций, которые вы предлагаете. Важно сказать о том, что в зависимости от потребности у человека может быть совершенно разная интенсивность мотивации к реализации этой потребности. Например, если раньше ходили к стоматологам, по крайней мере в Соединенных Штатах такие исследования проводились на протяжении долгих лет, для того, чтобы э, унять боль, ну, то есть лечили зубы уже, когда они начинали болеть, то все больше и больше, а возможно сейчас даже э, большая часть визитов к стоматологу, это э, попытка сделать улыбку более красивой. И мотивация пойти к стоматологу, когда у тебя уже болит зуб, и мотивация пойти к стоматологу, когда ты просто хочешь делать красивее, но тебе для этого нужно там, часть денег заработать, время найти и так далее, понятно, что они довольно разные по интенсивности. И для очень большого количества микро и малых бизнесов, в том числе и с тех, с кем я работал, интенсивность мотивации к реализации потребностей не особенно-то и высока. В том числе, если вы предлагаете какие-нибудь... Uh, handmade штуки я не знаю, там мобили для малышей, где крутятся звездочки и плюшевые мишки у него над головой. Uh, возникает вопрос, окей, okay, а что делать? Могу ли я как-то управлять uh, интенсивностью мотивации потребителей? Если вы оглянетесь, то вы поймете, что да, такие попытки предпринимать можно, они постоянно делаются, и uh, вы тоже можете это пробовать. Uh, Во-первых, это проблематизация. То есть uh, в своей коммуникации с потребителями, которые находятся на начальном этапе альтернатив для выбора или у которых еще не возникла жесткая эта потребность, то есть те, кто даже не перешел на первый этап э, цикла путешествия потребителя, о котором мы говорили, вы можете рассказывать им, почему это является проблемой. Э, очень много, очень часто это делают разные компании, иногда они объединяются вместе, э, я не помню, приводил ли я уже пример или я его приведу сейчас в первый раз. Рекламная кампания а, разных производителей молока в Соединенных Штатах под общим слоганом «Gut Milk», которая приводила к повышению молока, а, она, конечно, не столько проблематизировала потребность в молоке, сколько приводила к увеличению общ общего awareness, общего понимания того, что молоко пить а, здорово. Да, и там эффект а, вот этого частого повторения срабатывал. Реклама российских пивоваров с общим слоганом «пейте пиво в алюминиевой банке» была, сопровождалась в том числе рассказами о том, что дескать, пиво в стекле портится, когда на него попадают солнечные лучи, транспортировка и так далее. В алюминиевой банке, наоборот, с ним все остается хорошо. И вот это как раз пример совместной с конкурентами проблематизации той или иной потребности и выращивание интенсивности мотивации к покупке. Может быть прямое мотивирование, в том числе с помощью скидок, акций, возьми один товар, получи, в дво, получи два и так далее. То есть это часто относится к работе на этапе активной оценки альтернатив или уже на этапе близком к покупке. С мотивировкой, я еще не сказал, очень важно быть аккуратным, а, потому что есть так называемый эффект а, а, снижения ценности подарка. То есть а, если мы а, даем, проводились уже такие исследования, они валидные, что если мы даем, а, например, а, с какой-то дорогой покупкой подарок стоимостью 50 долларов, то он воспринимается... А, потребителями, как более дорогой, допустим, что он стоит там 40 долларов, а если мы даем этот подарок с товаром стоимостью в 200 долларов, то его ценность воспринимается более низко. И Поэтому, когда вы, как, например, сейчас это делают торговые сети, там Dixie, Пятерочка и так далее, дают в качестве мотивирующих подарков какие-то дешевые ластики или какие-то маленькие игрушечки, но ну, про которые понятно, что они маленькие, дешевые и так далее, это нормально. Если вы продаете какие-то более дорогие продукты и дарите более дорогие подарки, то есть тренд на то, ну, точнее не тренд, а такой эффект, что стоимость этого подарка будет считаться достаточно низкой. Следующий способ — это тизеры, это вызывание любопытства, особенно для тех, кто находится на первом этапе до активной оценки альтернатив или еще на этапе, когда у него не возникло та или иная потребность. Для этого часто бывают и тизерные рекламные акции, когда а ты не представляешь, что произойдет там, не знаю, 1 августа, или когда висят а, растяжки а, запуска нового жилого комплекса по городу, где не упоминается ни жилой комплекс, ни компания застройщик. Вот это все инструменты а, работы с любопытством. И, наконец, еще один способ мотивации это программа лояльности, когда вы мотивируете человека на первую покупку с помощью скидки или еще чего-то, тех инструментов, о которых мы говорили раньше, и потом предлагаете ему в будущем какие-то дополнительные профиты. Программа лояльности, как я уже говорил, это вещь очень ценная, она, конечно, работающая, она для нас очень важна, потому что Программы лояльности позволяют не только увеличивать мотивацию к первой покупке, но еще и позволяют увеличивать LTV, Customer Lifetime Value, или общую ценность, которую мы зарабатываем за все время работы с клиентом. И мы об этом еще будем неоднократно говорить, в том числе в модуле об отдельных инструментах. Мотивация потребителей — это вещь, как вы уже, наверное, как ты уже, наверное, понимаешь, важное. И первое, что тебе нужно сделать, это исследовать мотивацию потребителей в конкретно твоем бизнесе к покупку твоей товарной формы или услуги твоего типа. То есть понять, какая она. И понятно, что чем выше мотивация к потреблению, тем, с одной стороны, легче продавать, и тем легче свалиться в опасность чистого, чистой лидогенерации и не работа с программами лояльности. Но при этом и тем выше конкуренция. И наоборот, чем ниже мотивация потребителя к покупке, тем сложнее совершить а, продажу, тем важнее работа с программами лояльности с самых ранних этапов взаимодействия с потребителями, и тем сложнее на таких рынках конкурировать, тем дороже стоит а, база лояльных клиентов. А, еще раз подчеркну, что инструменты исследования мотивации и а, формирования дополнительной мотивации у потребителей – это дополнительный способ сегментирования потребителей, дополнительный способ описания персонажей, дополнительный способ формирования идей для того, как я могу адаптировать свой продукт или услугу. О некоторых других способах мы поговорим далее.